Ну дебил, удали твоё видео, я щас папе схожу, говнюк тупорылый, я щас отцу позвоню, Денка обставил наезд. Все, блин, я звоню отцу, ты доигрался и хуй. Верни отцу 60 тысяч рублей, урод, ты вообще не представляешь, меня меня ж отец убьёт, сука, дебил, верни, деньги, я админ, говноезд, где моя урка, сука. С тобой Слышь ты, отдавай мне мои 60 тысяч, мой сын не виноват. Ты не знаешь, с кем ты связался? Мы твой канал нахуй удалим, Питер, блядь. Какого хуй ты замолка, давай быстро, Питер, блядь, скидывай меня на карту. Я тебе сейчас пришлю цифры. Вот. Я тебе напишу, если ты не вернешь мне, мы напишем на тебя заявление в суд и тебе капец вообще. Ты лучше не связывайся с нами, школьник. Тебе, походу, там ноль лет ты сидишь там. Какая карта? Я не брала ваших денег. Ваш сын виноват, он сам садонатил, он вам врет, и ничего не крал. Не пишите заявление. Мой сын никогда мне не врет. Ты ч, попутал что-то? Возвращай деньги. Я приехал к своему сыну, и он мне все рассказал о твоем канале, что ты нас снимал. Удаляй это видео и удаляй свой канал. И мы не напишем на тебя заявление. Ты нас понял? Будешь. Ты верни мне админку, и с тобой будет все хорошо. Ты че такой тупой, как пень, ёбать? -ка, блядь, ты меня заебал, рот. Извиняюсь за такое короткое видео, просто... Мне позвонил отец Гриффера, и я спонтанно заснял это видео, зашел в Майнкрафт и нашел его на моем сервере. Всем пока.